Приветствую, мои любимые! С вами Елена Дегурова и самый точный энерговибрационный прогноз на эту неделю для Скорпиона. И, конечно же, я начну с важного объявления. Я напомню, что 5 мая состоится встреча, на которой вы получите самый точный прогноз на месяц, на май. Более того, будут даны детальные рекомендации, как сделать вашу жизнь еще более счастливее. И конкретные действия будут описаны, как нейтрализовать неприятности. Приятные события, которые могут вас поджидать в этом месяце, в мае, или наоборот усилить желаемые. И более того, именно для тех, кто станет участником прямого эфира, мы сделаем бонус. В прямом эфире вы будете создавать свое намерение, а я буду делать вибрационную настройку для того, чтобы ваше желание исполнялось. Так что, мои родные, только 50 участников, которые первыми успеют забронировать свое место, смогут попасть на прямой эфир. Остальные, к сожалению, будут получать ссылку только на запись. Кто успел, тот и съел. А сейчас прогноз для скорпионов. Первая половина недели для скорпионов складывается весьма насыщенно. Вы будете много времени проводить в поездках, часто и подолгу общаться со знакомыми и родственниками. Усилится интеллектуальная активность и способность к обучению. Вы проявите себя любознательными и в то же время весьма саркастически критическим человеком. В связи с этим общение с другими людьми не будет гладким, поскольку вы будете провоцировать людей своей критикой на ответную реакцию. Вторая половина недели усилит вашу потребность иметь красивые дорогие вещи и показаться в них, с ними на публике. Также это дни, когда вам захочется блеснуть, пустить пыль в глаза перед своим любимым человеком. Например, приехать на свидание в дорогом автомобиле или подарить дорогое ювелирное украшение. Ну, в общем, как-то побыть павлином. Это особенно характерно на начальном этапе любовных отношений. Для влюбленных скорпионов коварное начало недели. В это время стоит избегать шикарных презентов, излишне широких жестов, чересчур оригинальных сценариев. Лучшие даты для свидания – это 12 и 13 апреля. Это именно те идеальные дни, когда чувство важнее слов, а вы на своем подъеме можно смело начинать назначать свидание сокращать дистанцию, давать волю эмоциям и дарить подарки. А вот выходные на этот раз может ну, как-то оказаться не самым удачным периодом. И скорее всего у вас так и не будет шанса развернуться по-настоящему. Ну а что касаемо карьеры и финансов. Скорпионы на этой неделе преуспеют в работе, связанной с оказанием услуг в сфере моды, отдыха и развлечений. Обязательным условием для успеха является индивидуальный подход к каждому клиенту. Успешно поработают те, кто имеет свободный график и сам решает, когда и что ему делать. Свободный труд будет более эффективным. Однако это не лучшее время для поддержания отношений с коллегами и подчиненными. Такова будет ваша неделя. И, конечно же, я напоминаю, что данный прогноз – это хоть и точный, но он общий, и вы всегда можете заказать индивидуальный прогноз, составленный непосредственно для вас. Примеры прогнозов вы можете найти по ссылкам под этим видео, выбрать для себя прогноз, который вы хотите, и, собственно, сделать заказ. И я напоминаю, что только 50 человек, которые первыми смогут зарегистрироваться на участие в ежемесячном прогнозе на май, смогут получить дополнительный бонус. Не только прогноз на каждый знак зодиака по каждому году рождения, а также огромное количество рекомендаций, но и вибрационное сопровождение вашего намерения. Этот эксклюзив только для участников прямого эфира, для тех, кто успеет. Кстати, если вы не сможете участвовать в живом эфире, но успеете забронировать место, вы тоже попадете в эту работу. Поэтому не бойтесь, если вы проживаете в другом часовом поясе, что вы не попадете. Я буду работать с теми, кто вот 50 человек успели приобрести драгоценные, Билеты, к счастью. Остальные будут уже получать не ссылку на прямой эфир, а ссылку на получение записи после эфира. Ну, кто успел, тот и съел. Смотрите мои еженедельные прогнозы, получайте бонусы и, конечно же, делитесь этой информацией максимально со своими друзьями. Нажимайте лайки. Кнопку поделиться и делитесь во всех соцсетях, подписывайтесь на наш канал. И, конечно же, я дарю энергию любви каждому, кто это сделает, и вибрации счастья. Мои родные, с вами была Елена Дегурова, и, конечно же, самый точный энерго-вибрационный прогноз на эту неделю. Пока-пока, до новых встреч!